Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В я Лилия Талипова и мы начинаем. Зеленые разработки ученых КФУ претендуют на большое будущее. Доверит ли человек свою жизнь роботам и кто их разрабатывает? Как отразится глобальное потепление на Казани? Казанский федеральный университет посетил вице-президент компании Нефис. Представители данной компании заинтересовались зелеными разработками ученых КФУ. Ждет ли Химический институт имени Бутлерова совместная работа со столь крупной компанией, ты узнаешь далее.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 зеленые материалы и а, продукты, которые можно использовать в различных сферах. Сейчас очень активно а, дискутируется о применении а, таких зеленых технологий для разработки нефти на, на шельфе, где как раз очень важен не только экономический, но и экологический аспект а, применения различных химических реагентов для увеличения нефтеотдачи. В принципе, те а, вещи, которые можно делать на базе сырья, производимого компанией «Нефис», можно ориентировать и на, на эти направления. По итогам встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости запуска совместных проектов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. По заботе хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Так поется в песне известного кинофильма «Приключения электроника». В своем произведении Евгений Вельтистов значительно определил развитие современной робототехники. Насколько оказался прав детский писатель, узнаете в сюжете Адели Шемиловой. Магистратура по робототехнике Казанского федерального университета активно продолжает свою работу. Данная программа стартовала лишь в прошлом году, но уже смело ставит перед собой весьма амбициозные цели. Например, предполагается, что новоиспеченные выпускники найдут работу по специальности не только в России, но и за ее пределами. Почему у меня такая уверенность в этом? Во-первых, за основу программы взята программа университета «Карнеги Меллан». Института робототехники, в котором я работал в 2012 году и наблюдал все положительные стороны этой программы, проблемные стороны, то есть я перенес идею этой программы на российскую действительность. А вторая причина, почему эта программа будет успешной, она читается на английском языке. То есть я сам, другие преподаватели ведем все на английском, и таким образом студенты получают самые современные знания. Читаться программа магистратуры по робототехнике будет на английском языке отнюдь не случайно. На то есть своя причина, причем довольно весомая. Представьте себе, чтобы опубликовать книгу, человек готовит материалы 10 лет, 15 лет, иногда даже больше, для того, чтобы она вышла в печать. Книга выходит в печать, это занимает еще несколько лет, и затем, чтобы получить эти знания, на русском языке мы ждем, когда кто-то переведет книгу на русский язык. То есть задержка в получении знаний колоссальная, и мы отстаем от того, что уже на Западе является общепринятым даже не трендом, а технологиями, внедренными в обучение. Магистратура по робототехнике ярко отличается от подобных программ. Еще бы, для обучения закуплен целый ряд современного оборудования, причем созданного по последнему слову техники. Один из примеров, видите, у меня на столе. Это корейский робот Darwin OP2. За моей спиной сидит другой робот Darwin OP3. Эти роботы используются также в процессе обучения на одном из предметов. У нас есть огромное количество датчиков, лазерных датчиков, камер, 3D-камер, которые мы также будем использовать в образовательном процессе. То есть такое оборудование не могут себе позволить большая часть вузов не только в России, но и за рубежом. Первый набор магистрантов данной программы был исключительно коммерческий, но уже в этом году грядут изменения. Число будущих магистрантов значительно увеличено. Сейчас планируется включить 10 коммерческих и 5 бюджетных мест. Самые активные студенты бакалавриата уже начали задумываться о поступлении в магистратуру робототехники. Я собираюсь продолжить свое, как бы сказать, научное направление в этой сфере робототехники и поступить дальше сюда, выйти на робототехнику. К слову, совсем скоро будущие разработчики смогут продемонстрировать нам свои таланты, а возможно, даже и научить чему-новому. Увидеть и поучаствовать в сборке роботов можно на студенческом соревновании по робототехнике. Фишка мероприятия заключается в том, что все модели собраны из конструктора Лего, начиная с самых маленьких роботов и заканчивая суперроботами. Мероприятие состоится 19 января в стенах Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета. Аделя Шамилова, Роман Самарин. Универ Ньюс. Глобальное потепление отражается на каждом участке нашей планеты. Какие угрозы несет себе эта проблема и как она влияет на Татарстан, об этом вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Снег в Сахаре, температурный рекорд в Москве, вымирание животных и повышение средней температуры за год. В чем причина подобных изменений? Глобальное потепление является серьезной проблемой и даже угрозой для всей жизни на Земле. За последние сто лет средняя температура по всему миру поднялась на один градус. Чем это грозит нашей планете? Это наличие огромного количества катаклизмов, природных катаклизмов. То есть где-то всегда происходит наводнения, засухи, смерчи, ураганы и так далее. И вот эти неприятные явления, которые являются разрушительными, они становятся все более и более частыми. Такие катаклизмы являются последствием повышения температуры. Из-за таяния ледников мировой океан повышает свой уровень, провоцируя наводнения и прочие волнения природы. Татарстан и Казань находятся в безопасности от подобных угроз. Однако влияние глобального потепления на них все же оказывается. В 2010 году год у нас был, у нас температура была. Доходил до 39-9 градусов. градусов. Это совсем не наша температура. Это почти максимум возможная температура. Когда много дней стоит такая температура, это очень плохо. У нас есть данные метастатистики, которые показывают, что в 2010 году произошел всплеск смертности среди пожилых людей. Проблема глобального потепления уже изучается профессионалами. Но на данном этапе работы происходит лишь ее сдерживание и замедление. Пути решения этой проблемы пока нет. Глобальное потепление также влияет на погоду зимой. Температура в Казани в ближайшие дни будет выше нормы. Казань находится в Красной области. Что это означает? Это означает, что на ближайшие декады, то есть на 10 дней, до 24-го, в среднем, температура будет все-таки выше нормы. И выше нормы на 4 градуса. Вот сейчас она должна быть у нас минус 12 градусов, значит будет порядка 8 градусов. Серьезные изменения температуры в глобальном масштабе не скоротечны. По прогнозам, средняя температура Земли повысится на полтора градуса только за сто лет. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный университет проводит уникальный проект МИСКОФУ уже не первый раз. 2018 год не составил исключения. Подробности ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина.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 Олег Кашин, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!